Я тут недавно подумал и понял то, что ни разу не делал для тебя обзор своего аккаунта на 9 сервере Барвиха Успенская. В какой-то момент денег стало так много, что я просто-напросто перестал их считать, и я даже не знаю на сегодняшний день, что у меня вообще по имуществу на 9 сервере. Поэтому мы сделаем сегодня это вместе с тобой. Кстати, не забывай про розыгрыши на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике, условия ты видишь на своем экране. но ну, а итоги каждое воскресенье на моей странице вконтакте, ссылочка есть в описании. Начнем наверное в первую очередь именно с моего аккаунта. Имя мистер Карпач, номер аккаунта 16, уровень 25, я думаю уже сегодня будет 26 уровень, возраст 34 года, ну а денег конкретно на данный момент с собой у меня 226 миллионов 540 тысяч рублей, плюс еще на депозитном счету в банке 760 тысяч, также помимо этого еще на одном банковском счету у меня есть 100 миллионов Рублей, которые я просто-напросто давно туда положил. На всякий случай, если я по каким-то причинам забегу в казино и просто-напросто заиграюсь там это резервные деньги, которые мы трогать сегодня не будем. Сим-карта 6 шестерок довольно блатная сим-карта, наверное, одна из самых известных, самых лучших на сервере. Я боюсь даже представить, сколько она стоит на сегодняшний день у нас на Барвихе Успенской. Кто-то говорил мне 20 миллионов, кто-то 30, кто-то говорил, даже 50. Проживание у меня дом номер 570. 17. Работаю я летчиком-спасателем и также имею два, наверное, одних из самых лучших, самых крупных топовых бизнесов на Барвихе, а именно торговый центр и авторынок. На данных бизнесах также довольно большое количество денег на данный момент, которые я не снимаю пока что просто за ненадобностью. В том же торговом центре у меня лежит почти 31 миллион рублей, и данный безак мне приносит 1 миллион 400 тысяч в сутки. Также у меня есть еще авторынок, на котором почти 33 миллиона рублей. Данный бизнес приносит на 100 тысяч рублей в сутки больше. Почти 3 миллиона я получаю каждые сутки, абсолютно ничего не делая. Ну а чтобы округлить эту сумму именно до 3 миллионов, мне нужно лишь заехать к барыге и скинуть ему выращенные на своем чердаке нарко. С этого мы получаем каждый день еще плюс 108 тысяч рублей, а вот тебе и целых 3 миллиона, благодаря которым мы сейчас ничего толком-то и не делаем. Да, также в моем имении имеется полностью прокаченный с чердаком крутой домик в деревне. Древний девяткина самый первый на въезде в это Девяткино и, наверное, самый дорогой. Прокаченный за донатную валюту полностью гардероб у меня не 5 слотов, как у многих, а целых 8 и все равно мне их не хватает. До сих пор у меня есть скин Бомжа, с которого все начиналось. Также есть скин Злого Санты, который мы получили за новогодний ивент. Скинчик за миллион двести пятьдесят, который ты уже знаешь благодаря всем моим видеороликам. Есть скин Солдата, который мы с тобой получали за прохождение квестов на 9 мая. Ну и наверное один из самых дорогих скинов на Барвихе, скин Гонщика или как его еще называют Космонавта. Данный скин многие оцениваю чуть ли не в 100 миллионов рублей. К сожалению, я не пытался даже его продавать и не могу тебе сказать реальной стоимости этого скина. Он у меня лежит, как и многие в гардеробе, лишь для коллекции. Один скин у меня почему-то забаговался, я не могу его ни продать, ни одеть, короче ничего не могу с ним сделать в данном гардеробе. Ну и скин, который я не так давно себе приобрел из обновы, это вот который сейчас на мне. Стоит он, если я не ошибаюсь, 2,5 миллиона рублей. Помимо этого, если введем мы команду слэшбэк, мы с тобой увидим еще огромное количество. Денег. А это именно те рефералки, которые я получаю благодаря тебе. Огромное тебе спасибо за то, что ты продолжаешь вводить мой ник при регистрации мистер Карпач, и мой бонусный промокод хэштег кар, ведь за эти вещи мы с тобой оба получаем приятные бонусы в качестве игровой валюты. Рефералок стало в последнее время настолько много, что я просто-напросто не успеваю их выводить, ведь каждый раз, когда я захожу на сервер, могу вывести всего лишь одну. И также на этой почте через команду Слэшбэк у меня лежит огромное количество еще приобретенных с как за донат, так и из рулеток. К примеру, вот этот скин, который я сейчас могу достать и положить в последнее место в гардеробе. Скин Зека, который стоит тоже довольно немало. Также я недавно приобретал в донат меню себе скин Джека Воробья на последнем стриме, если ты помнишь. Опять же новые рулетки. И короче говоря, в этой почте тоже огромное количество всего-всего, что разгребать мне придется еще довольно долго. На балансе у меня есть еще чуть больше 2000 коинов, и пока что мне тратить их не на что. В принципе все, что я себе хотел, я приобрел. Даже приобрел себе за 6000 коинов третий донатный слот под дом или квартиру. Как-то я уже снимал ролик для тебя про максимальное количество слотов и автомобилей, которые может загрузить одновременно один игрок на барвихе и тогда покупал как раз таки третий донатный слот под дом, после чего приобретал себе еще два особняка на красной поляне, что мы в принципе с тобой сегодня и сделаем для наглядности. Ну а после чего сразу же сольем их в гос, потому что они просто-напросто мне не нужны. Да, буквально за несколько секунд я просто так в них куда слил два с половиной миллиона рублей, но опять же все это сделано для того, чтобы тебе показать наглядный пример. Что касается автомобилей, на данный момент у меня нет необходимости закупать себе снова огромное количество тач. Было у меня их в свое время довольно много, были все они крутые, затюненные, прокаченные, но покупал я и делал их только для своего бизнеса аренда авто, который не так давно выменял опять же на торговый центр. После чего все эти автомобили мне стали не нужны и я их продал по оптовой цене другому ютуберу Касперу. Но о себе оставил свою любимую тачку, а именно BMW M5 F90. С вот такими крутыми, дорогущими номерами, А именно ХАМ 3 шестерки. Данные номера в ГОСе стоили, по-моему, 6,5 миллионов рублей. Сколько стоят они сейчас, я не знаю. Плюс на них я еще поставил донат на регион, также 3 шестерки. Есть у меня еще две новые Бэхи Е60, которые добавили в последней обнове. Пока что, что с ними делать, я еще не решил. Возможно, когда-нибудь мы их разыграем. Помимо этого, еще у меня есть транспорт в семье. А именно BMW i8 и Робинс 44 это вертолет вертолет стоимостью в 50 миллионов рублей какой-то момент он мне стал не нужен и я просто-напросто сдал его в семью пускай пользуются подписчики если он мне станет необходим я всегда смогу его забрать ну естественно я один из трех совладельцев семьи youtube team топ-1 семья на девятом сервере барвиха успенская а именно ютуберская семья которую управляет мишка плюшевой Каспер ван и соответственно я примерно полгода во главе данной семьи был у нас мишка и еще почти полгода ей управляет уже каспер ван ну и судя по всему следующим ее управленцем буду именно я наша семья довольно давно держится в топ-1 с достаточно огромным отрывом в нее вступило порядка 4000 человек и в данный момент на балансе нашей семьи в общаке есть 36 миллионов рублей не знаю как каспер на данный момент распоряжается всеми этими деньгами возможно они пойдут именно на зарплату заместителям а может быть в какой-то момент и почти всем участникам Но давай с тобой докинем в нее еще 20 миллионов рублей мы довольно часто, что я, что Мишка, что Каспер, закидываем достаточно большие суммы в нашу семью, на те же зарплаты замом и на ее развитие, на семейный рейтинг и все прочее. Также помимо всего этого, у меня какой-то бардак в инвентаре. Присутствует огромное количество ресурсов, которые мне в свое время нападали с различных рулетов. Что с ними делать на данный момент, пока честно говоря даже не знаю. Возможно попробуем с тобой как-нибудь снова скрафтить били Из интересного, это какие-то редкие тематические аксессуары, которые мы получили в свое время за прохождение тематических ивентов и квестов естественно пуджик которого я приобрел за донат естественно маска денежного черепа которая существует на девятом сервере именно в единственном экземпляре и есть она только у меня стоимость данной маски я даже не могу определить конечно же у меня есть попугай который в свое время я приобретал то ли за 30 то ли за 40 миллионов уже честно говоря тоже не помню экономика постоянно скачет и цены все время разнятся но есть вот такой вот крутой ствол у моего попугая ну и куча всего разного короче говоря как я тебе и сказал ранее в какой-то момент я очень сильно просто-напросто увлекся с донатом с добавлением новых рулеток с приобретением крупных бизнеса денег стало сыпаться такое огромное количество что в какой-то момент я опять же просто перестал их считать я не знаю во сколько можно оценивать все данное имущество на моем аккаунте данную возможность я предоставлю тебе возможно да если продать те же два бизнеса как многие мне советуют по полмиллиарда за каждый и посчитать все свое барахло и деньги которые у меня есть там да в общей сумме наверняка наберется где-то полтора миллиарда это довольно огромные деньги для барвихи рп по крайней мере на сегодняшний день это больше чем нужно более чем достаточно и лично я сам уже не знаю куда просто-напросто их девать я проходил данную игру с самого нуля уже несколько раз все эти ролики присутствуют на канале и каждый раз я добивался в принципе абсолютно всего того к чему шел ну а что нам делать с тобой теперь опять же свое мнение в комментариях. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!